Всем привет! И сегодня в видео я расскажу про чудесную заколку для волос. Такое прекрасное украшение отлично дополнит ваш образ. Очень эффектно смотрится на волосах. А главное закрепить ее очень просто. Все делается с помощью стройной заколки. Вам больше не нужен парикмахер, вы можете самостоятельно украсить свои волосы на любое торжество. Я надевала эту заколку на день рождения и произвела впечатление на всех своих гостей. Просто изумительное украшение. Заколка пришла в целости и сохранности, в прозрачном пакетике. Сделано все отлично, не к чему придраться. Стразы закреплены на изящных веточках, красиво переливаются на свету, как капельки росы, выглядит волшебно. На волосах заколка фиксируется надежно, не съезжает и не спадает. Украшение легкое и изящное, все в точности соответствует описанию картинкам продавца. Обязательно приобрету еще что-нибудь в этом магазине личная покупка.